Всем привет дорогие друзья, с вами РМ-сервис, меня зовут Алексей и мы продолжаем наш эксперимент под названием майнинг или добыча криптовалюты. Сегодня уже 26 день отчета, а это значит, что до конца эксперимента осталось всего четыре дня. Давайте приступим к нашему подсчету. Заходим на сайт Warpoo, обновляем страничку, выписываем подтвержденный баланс. Он составляет 3 миллиона 563 330 сатош. Прибавляем к нему неподтвержденный баланс. И прибавляем выплаты, которые происходили с 31 августа. Записываем наши показания в табличку дохода. Сегодня у нас 25.09.2017. Записываем показания в табличку. Теперь переходим к показаниям по декрету. Заходим на сайт CoinMine.pl, обновляем страничку. И видим, подтвержденный баланс у нас составляет 0,2862 декрета и неподтвержденный 0,004. Итого получаем 0,2866 декрет. Записываем курс эфириума на сегодня. Заходим на сайт CoinGecko, обновляем страничку. И видим, что курс эфириума на сегодня составляет 16 467 рублей. Записываем курс декрета. Курс декрета у нас составляет 1964 рубля. И теперь записываем наш профит за 26 дней. Берем показания. Количество на берем показания количества на майнинного эфириума за двадцать шесть дней, вставляем в конвертер валют на сайте CoinGecko, и получаем три тысячи восемьдесят один рубль тридцать восемь копеек. Теперь записываем профит по декрету, берем наши показания, вписываем в конвертер валют курс декрета и получаем 562 ,92 рубля 92 копейки. Итого получаем, за сегодня мы намайнили по декрету 34 рубля, а по эфириуму мы намайнили 140 рублей. Все, всем большое спасибо, всем до завтра. Завтра будет новый отчет. Спасибо большое за просмотр, спасибо, что подписываетесь на мой канал, пишите в комментарии, что вас интересует, всем пока.